И в гостях у меня сегодня Таймур Хейерхабаров, компания «Бизон». Привет, Таймур. Привет, Алексей. Я, наверное, начинаю все подкасты сейчас с вопроса о том, что поменялось в сокостроении с 24 февраля. Ну, с точки зрения «Атак», наверное, говорить достаточно бессмысленно. Мы понимаем, что они, там, и их число возросло. Хотя, может быть, сами по себе они не сильно поменялись, поменялась там мотивация. Но вот с точки зрения технологической поменялось ли что-то у нас 24 февраля. То есть в связи с уходом ряда компаний из России, в связи там с отключением отдельных команд от Феста, вот как поменялась жизнь российского СОКа в этих условиях. Ну Я здесь, наверное, буду там, довольно банален и отвечу так же, как все. Да, как бы ушли некоторые вендоры, на базе которых а, там, ряд российских security operation центров строили свою технологическую платформу, в том числе один из вендоров. Мы его использовали а, у себя в технологическом стеке. Это, наверное, там, первое такое большое изменение. Второе ну, – вендор TI. То есть, те, кто потребляли какой-то западный зарубежный TI, фиды, там, поставляемые внешними западными компаниями, как бы эти компании тоже теперь больше никому ничего в России не продают. Не продают. В нашем случае здесь там, мы от этого никак не пострадали, потому что в целом мы западный TI не особо потребляли. Ну, исключение из вот, членства вот, всяких ассоциаций типа First. А, ну, как бы можно по-разному да, относиться к этому членству да, и а, оценивать его полезность Бесполезность, я бы сказал, что для нас ну, практически это ни, ни, ни на, как бы ни на что не повлияло, но, ну, в частности, именно в СОКе. Возможно, немножко усложнилась там, работа нашего серта, то есть той, той команды, которая занимается там, разделегированием каких-то доменов, да, там, вредоносных, мошеннических и так далее. Ну, очень усложнилось, конечно же, в отсутствии вот, вот, вот этого членства в Ферсте взаимодействие с некоторыми западными там, регистраторами и так далее. Вот, но. Критичного, кардинального, наверное, продолжаем работать. Ну вот смотри, с точки зрения технологий, если какой-то из заказчиков строил свой сок на базе иностранцев, вот по какому пути им сейчас идти? по пути ухода в аутсорсинг, по пути перехода на отечественные решения или по пути построения св своего стэка, ну, при наличии соответствующей там команды, если она, конечно, есть? Ну, тут надо смотреть вот на эту компанию, да, на ее размеры, на размер команды, которая есть внутри, именно той команды, которая занималась там Security Operation центром, CM и так далее. То есть, если это... Уже там, вот к этому моменту это был довольно зрелый in-house сок, в котором все работало, была слаженная команда, технологический стек настроен, отлажен, там решения между собой проинтегрированы. В этом случае, конечно, принять, наверное, какое-то решение будет гораздо сложнее. Ну, не то, что сложнее, скажем так, будет больнее Вот любая из развилок. Конечно, можно сидеть и оставаться там, на западном решении до поры, до времени, но все мы понимаем, что это тянуться бесконечно не может. Рано или поздно все же придется принять какое-то решение. На мой взгляд, да, вот то, что как бы я, я бы советовал, самый правильный, наверное, путь, это такой путь гибридный, назовем так, потому что построить, вот в моменте заменить там, технологический стек на западных решениях на технологический стек отечественного производства, ну, будет просто невозможно, да, это требует там, довольно длительного времени, это время измеряется месяцами, а может быть, даже и годами, все зависит от, вот, от масштабов, скажем так, катастрофы. Поэтому вот гибридный путь – это... А, возможно там на период пока, ну на какой-то период брать аутсорсинговый сок и э, вместе с этим аутсорсинговым соком строить или перестраивать свой внутренний сок уже на отечественных решениях. Вот это вот для для наверное, тех компаний, у которых вот в своя внутренняя инфраструктура и команда были довольно зрелыми. Тех, у кого уровень зрелости был достаточно низкий, ну скажем там, купили CM, что-то там покрутили, понастроили, команды особо нет. Да, и всеми особо, да, там порядка нет правил, правил нет. Ну тут, наверное, правильнее будет просто сразу уйти в аутсорсинг и все. Uh -huh. Спасибо. А вот э, смотри, э, если команда зрелая была, и по сути своей команда есть, процессы есть, даже контент есть, плюс-минус универсальный, там, Сигмы, Джары и так далее, а вот технологии накрылись, и отсюда возникает, собственно, достаточно очевидный вопрос. На Западе можно было бы уйти в облачный сием то есть как бы воспользоваться неким решением, там, неважно, Google, там, Макафи какой-нибудь и так далее. А у нас на рынке вообще таких предложений я, по крайней мере, не знаю. То есть есть варианты прем очевидно, есть вариант аутсорсинг, есть вариант менедж-сием, когда кто-то предлагает услугу управления сием, которая куплено было заказчиком в отсутствии своих аналитиков. А вот куда податься организации, которые имеют своих аналитиков и так далее, но не имеют бюджета, например, на то, чтобы там, выбросить иностранцев и купить отечественный стек, потому что бюджета не заложено? А, ну, действительно. Как ты правильно сказал в России: там, к сожалению или к счастью, ну, вот просто так сложилось: там, ни один из вендоров, кто делает, а, разрабатывает, он премсием, и никто не делает облака. Ну вот, ск скорее, это обусловлено не нежеланием, наверное, этих игроков или там, неумением. Как бы, да, это обусловлено просто особенностями рынка. Вот как бы, до поры до времени. В принципе, как бы он такой облачный СИЭМ в России, это была вообще не, абсолютно невостребованная услуга. Там я знаю, наверное, единичные компании, кто у того же Microsoft вот, покупали, там Sentinel в облаке, но это единицы да, на фоне как-то общего, общего объема рынка. А повысится ли этот спрос сейчас, сложно сказать. Как бы я думаю, в моменте вряд ли что-то сильно быстро изменится, да и в моменте вряд ли кто-то будет готов предоставить из облака такой свой СИЭМ. Поэтому пока, наверное, я точно не считал бы это какой-то проблемой, Угу. Вот, ну, если это проблема там одного-двух, не знаю, одной-двух компаний на рынке, то скорее да это не правда. проблема рынка совершенно, да. Но, возможно, в будущем ситуация изменится, учитывая сейчас, да, там, проблемы с тем же, не только, да, софтом, но и сейчас с поставками железа и так далее. Вот вариации либо с аутсорсингом, либо с Сиемом в облаке могут, возможно, ну, особенно с Сиемом в облаке, да, заиграть какими-то новыми красками. Там, ну, там мы, мы как компания, там, в, в, в какие-то там, как, как идея, возможно, Далекого развития себе там рисуем в квадратиках, типа Cloud CM, ну, на базе того технологического стека, который делаем мы. Но это, вот, это вот точно не, не вопрос какой-то среднесрочной перспективы, да, это скорее вопрос какой-то долгосрочной перспективы. Опять же, и не факт, что это еще и состоится. То есть mm -hmm. будем смотреть просто на рынок, на на, на спрос. Окей. Okay. А смотри, Термор, ты упомянул, что а, там а, один из зарубежных вендоров, на котором вы строили там, ядро своего CEM, своего сока, он ушел. И вы сейчас пишете свой стек. Вот ты можешь там поделиться деталями ну, потому что это достаточно нетрадиционное решение для коммерческого сока. Многие там, переходят на либо Max Patron, либо на Куму там кто-то «Русием», и очень редко когда кто-то пишет свой стэк. Хотя вот, наверное, ты видел в Соковском чатике буквально на днях вышел человек, искал кандидата себе, и он сказал, что он написал свою собственную Сиему, у них там не эластик какой-то, ничего, а своя Сиема. Вот насколько это популярная история, насколько это трудоемкая история написать свой Сиему? Ну, насчет популярности. Ну, история не популярная, но, опять же, там, я думаю, ты, ты и я, мы знаем истории на российском рынке, когда были и есть, на самом деле, Security Operation Center, помимо Бизона, помимо нас, которые, и вот помимо там, тех, кто вот вчера объявился в чате СОП-технологий, которые строили, в общем-то, на базе своего технологического стэка. Там, я думаю, ты знаешь, о ком я сейчас говорю. Поэтому говорить, что это какая-то эксклюзивная история, ну, точно нельзя. Есть, есть прецеденты на рынке, и как бы даже не один. Если говорить о сложности, безусловно, история совершенно непростая, она не для каждого. Она, наверное, точно не для инхауса, ну, если только какие-то есть у нас единичные инхаусы, которые могут себе это позволить, но в целом она скорее не для инхауса, потому что надо держать и команду разработки, и там команду девопс-инженеров, которые все это как бы крутить, вертеть будут. И это такое недешевое удовольствие, только, только хотя бы вот если брать фот. Вот. Что касается нас, наверное, тут можешь сейчас конкретизировать вопрос, потому что вот я тебе ответил Но про. Вы действительно с нуля написали или пишете свой там, условно Сием, наверное, там за Сиемом потянется и все остальные обвязки, или вы берете нечто? Что потом докручиваете? Ну, как многие там, отечественные вендора IDS-ов берут там Suricatu, зик или снорт и над ними надстраивают свой интерфейс и говорят, мы создали свою IPS-ку. Ну, точно не с нуля. Вот как бы тут, тут я могу абсолютно честно это сказать. Да, это ряд open опенсорса. И плюс некие свои как бы, разработки. То есть, то, что полностью свое, это полностью свой коррелятор. То есть, тут, к сожалению, там в open source что-то найти mm -hmm. там, готовое, что взять и будет работать, невозможно. Тем более, учитывая еще и нашу специфику, специфику сервис-провайдера, она определенные в нюансы накладывает на, скажем так, потребительские качества -то вот этого самого коррелятора и там, те возможности, которые он предоставляет. То есть, коррелятор свой, все остальное там, либо без переделок open-source, либо немножко доработанный open-source. Угу, Назовем да. так. Но ну, это если говорить про CM. Да. Если же CM-ом-то единым ну, да, не будешь. Ну да, RP. А, а, вот, у нас изначально была своя. То есть, мы ее, как три года назад начали писать. В общем-то, сидим на ней, как бы, сейчас продолжаем развивать. Вот это полностью с нуля написанная собственная разработка. там Никакого хайва там, или чего-то open-source точно нет. А TIPI ATI тоже платформа тоже. своя, причем, ну, если мы говорим про CM, да, и про ARP, это исключительно там наши внутренние какие-то инструменты, которые, ну, мы, как бы, по крайней мере, то есть, что касается CM, точно не планируем там в среднесрочной перспективе куда-то с ним выходить в рынок, то есть это исключительно наш внутренний инструмент. С ARP бы есть мысли выходить в рынок посмотрим в следующем году, а как бы TI, вот эта платформа, которая называется у нас Bizon Front Vision, то есть она, опять же, компания разрабатывается достаточно давно, и она изначально разрабатывалась именно как внешний продукт. Мы просто используем ее у себя внутри как один из инструментов. Угу. А скажи, вот если к вам обращается заказчик, ну или даже, может быть, не так, если бы заказчик обращался к услугам аутсорсингового сока, и э, аутсорсинговый сок ему э, говорит э, мы настолько крутые что мы написали все с нуля ну или не с нуля а у нас свой стек э, вот э, на что обратить внимание какие вопросы заказчику надо задать в сторону поставщика услуги чтобы понять что да у этого решения есть перспектива. Потому что когда мы говорим про там, э, соки на базе, условно, там, Кьюрейдера или Кумы или Макс Патрол Сиема, там плюс-минус понятно, есть продукт, у него есть некая история развития, радмап, всегда можно понять, как он развивается. Когда это целиком свой стек, ну, всегда есть некое опасение, что, ну, вот команда уйдет, Продукт будет развиваться не так быстро, как хотелось бы. Продукт, по сути, своей, хоть и внутренний, но он внутренний для одного заказчика, своего заказчика. Вот, вот э, На что обращать внимание в случае к обращению таким компаниям? Ну, наверное, давай начнем с того, что если ты покупаешь сервис, ну, опять же, это может Я сейчас, может быть, буду слишком субъективен, но какая разница, что там за этим сервисом стоит? Ты получаешь сервис. Вот мы же в ресторан приходим, когда еду покупаем, мы не спрашиваем там, какими ножами повар как бы резал мясо или на какой плите он это как бы жарил. Мы просто получаем вкусную еду, уже результат работы команды. Вот с сервисом аутсорсинговый сок ровно, ровно то, то же самое. Да пусть хоть там грепом да, сидят ребята, аналитики, как бы в сислоге, там ищут какие-то паттерны. Главный результат, главное в свое выявляемые инциденты, качественные рекомендации, качественное реагирование. Вот это так, так, такой некий от, отвлеченный момент. Если там, вернуться к твоему вопросу, на, ну, на что обращать внимание, а, ну, опять же, мне сложно ответить, потому что вот у меня в голове крутится вот эта самая мысль: как бы вы сервис покупаете, да. Внутри там у нас куродар или там что-то еще. Вот, но обратить внимание, наверное, на размер команды, насколько, скажем так, вот костяк той команды, которая ну, оказывает сервис или участвует в разработке компонентов в рамках сервисов, насколько он стабилен, насколько большой, насколько давно уже, в общем-то, эта история разрабатывается, потому что если там... Не знаю, это, это разработка условно длилась месяц, это одна история, если там разработка длилась несколько лет, ну, наверное, уже к этому какое-то большое доверие. Другой вопрос, конечно, а как, как бы в реальности проверить, сколько это все дело разрабатывалось, и, ну, раскроет ли карты сервис-провайдер, либо там интегратор, ну, там, предоставив какие-то документы, да, которые будут подтверждать, что разработка идет достаточно давно. Все, наверное, зависит от заказчика. Если заказчик большой и важный, ну, всегда можно договориться и что-то показать. Чтобы доказать, что это вот не какая-то там поделка, которую три человека делает месяц. Угу. А смотри, кстати, вот ты мне сейчас... А а... Еще смотри, момент, да. извини, что перебью. Ну, и второе, наверное, это готовность... То есть я там немножко раньше сказал, что это исключительно наши внутренние инструменты, и мы их не продаем как коробка, это действительно так Но у нас есть проекты, ну, назовем так гибридный сок, да, где мы строим сок полностью, он премис на нашем технологическом стеке на площадке заказчиков И здесь мы не являемся, нейроклассическим интегратором, который готов строить там соки на любых компонентах, которые есть на рынке Мы идем исключительно в те проекты, если заказчик готов целиком и полностью работать на нашем стеке и как бы это тоже какой-то показатель того, что это все же уже не поделка, потому что у нас есть действительно проекты, где на площадке заказчика полностью наша RP, наша CM, наша TIP-платформа, там наш EDR и так далее. Окей. Okay. И э, вот ты упомянул про то, что э, можно заказчикам э, показывать какую-то внутреннюю кухню, если заказчик крупный, э, и так далее. Э, у меня сразу возник вопрос. Э, если посмотреть на ту же самую нормативку, там в стек, например, когда пишет методику или написал методику оценки угроз, они там четко сказали, что если вы пользуетесь внешним сервисом, вы можете пользоваться только тогда, когда вам провайдер этого сервиса предоставляет свою модель угроз. То есть вот такой, может быть, он нетипичный вопрос, не знаю, задавал ли вам кто-нибудь когда-нибудь, спрашивают ли у вас, какова модель угроз вашего сока, Uh, и не повторится ли у вас история там с кассей? Ну или там, условно, там некая supply атака, когда взломали MSSP, а из MSSP влезли uh, в инфраструктуру заказчика. То есть вот спрашивают у вас, а если нет, uh, если да, то что вы отвечаете, а если нет, то чтобы вы ответили вот, по поводу вот этой модели угроз? Смотри, ну вот за три года... Никто ни разу не спросил про модель угроз, вот ты первый, кто это у меня спросил, я даже не подумал, что в принципе такой вопрос могут задать, ну, в том виде, как, в, котором, в котором ты его сейчас озвучил, а, про вопрос, а что у вас внутри с безопасностью, что вы делаете, и, безусловно, там были заказчики, которые эти вопросы задавали, и как бы, ну, у нас есть, а, некие формальные подтверждения того, что у нас, ну, вот, что-то делается, назовем так, в безопасности. да, есть там ИСА-2701, Uh, и именно инфраструктура СОК как раз входит в область действия этого сертификата. То есть не, не, не, не, не 27.01, не знаю, там, как часто бывают чисто для бумажки, да, для какого-то там для uh, выделенного, какой-то маленькой системы его взяли и получили. У нас именно инфраструктура СОК. По-моему, один из немногих в России, если не единственный. Да, у нас есть PSI DSS, соответственно, опять же, PSI на инфраструктуру СОК. Понятно, если ты сервис-провайдер, который оказывает услугу, у тебя должна быть лицензия на ТЗКИ, лицензия на ТЗКИ тоже накладывает определенные выполнение определенных требований. То есть с точки зрения формальных приз, вот формальных подтверждений того, что там с безопасностью у нас все хорошо, у нас, ну, в общем-то, полный, полный комплект, как бы, бумажек, наверное, там. Более чем ну, у, у многих. С точки зрения, там, как, бы, как это внутри в реальности, ну, там, особо дотошным мы рассказывали про те контроли, которые там, мы внутри реализовывали. Некоторым даже показывали как бы, документы, да, там какие-то внутренние политики, особенно вот есть а, западные, там зарубежные клиенты. Вот как бы там один раз прям там, та, такое RFP было. Там просто надо, ну, мы месяц просто к этому RFP готовились, там, собирая там, все, все документы, где-то готовя какие-то описания, которые у нас не были как-то формализованы. Но, как бы скорее, это, наверное, нечастая история. То есть, если взять вот, общую массу заказчиков, это вот, как бы, единицы, кто вот таким вот интересуется. А вот ты упомянул про ISO 201 и PCI. Да, насколько вы смотрите в будущее, что вы будете продолжать сертифицировать в текущих условиях сок по этим требованиям? Ведь... Вот, вот прямо в настоящий момент идет. Ресертификация, продление сертификата ИПСА и ДСС, и вот в ноябре будет у нас внешний угу. аудит ISO 2701 То есть мы, когда все это случилось, собирались, обсуждали, есть ли смысл как бы, это продлять, но ну, верим, верим в хорошее, верим все-таки в позитивный исход всей этой ситуации, которая сейчас происходит в мире, поэтому решили продляться. Угу. Окей. А смотри, ты еще упоминал ИДР, и вот у меня с этим связан вопрос – Сейчас, если посмотреть на рынок, мировой рынок безопасности, то рынок СМ-ов стагнирует. Там, рост, в лучшем случае, процента 3-4 в год. Это очень мало. При этом а, рост, например, XDR -а в мире идет там, двузначными цифрами, иногда даже больше, в зависимости от региона. А, вот насколько сегодня решение класса DR, там, EDR, NDR, там, CDR, ну там XDR в целом э, являются частью, неотъемлемой частью современного сока. Или э, можно сказать, что есть сок, вот классика CM, там IRP, TIP, тикетинг, э, и все. А э, XDR это дополнительная вещь, которая совершенно не нужна. Или сегодня без XDR вообще построить нормальный сок для того, чтобы собирать данные о происходящем там в сети, на узлах и так далее, невозможно. Ну, я бы не стал говорить, что невозможно строить сок без идеара. Мы ну, как бы смотрим на рынок, что российский, что зарубежный. Э, там длительное время никто про идеары вообще не знал, и все работало, инциденты находились. То есть считать это каким-то обязательным элементом, несмотря на то, что как бы, я представитель компании Vendor, и я непосредственно являюсь продактовнером в общем-то, нашего идеара, по, по идее я должен сейчас говорить как бы другие вещи, но я буду как бы просто объективен и честен, да. Без идеара можно... Ну, обеспечить мониторинг. Можно обеспечить хороший мониторинг, правильно настроив там, штат, штатный аудит. Другое дело, что EDR этот мониторинг ну, по, по, по, там, с точки зрения двух показателей: это там, среднее время выявления, среднее время реагирования, выводит на совершенно как бы, иной уровень. Там, да, есть, есть какие-то, может быть, техники атаки, которые, там, если мы ограничиваемся только штатным аудитом, классическими средствами защиты, нельзя сказать, что их нельзя увидеть, эти техники атаки. Возможно, просто э, стадия, на которых эти техники будут у -у увидены, она будет гораздо позже, нежели это можно было бы там, сделать, используя ну, тот же самый агент ИДИАР на конечной точке, который немножко, даже не немножко, он существенно расширяет, в общем-то, набор той телеметрии, которую можно собирать. То же самое при реагировании. Там, без ИДИАРа, без там, даже если есть irp СУАР, как бы ну, все равно могут быть сложности. Вряд ли IRP СУАР будет интегрирована с каждой конечной точкой с точки зрения предоставления туда административного доступа и так далее. Ну, я себе с трудом представляю вот такую картину. Если же стоит агент IDR на конечной точке, вот там те операции, которые там раньше делались путем направления заявки в IT, там соберите какие-то дополнительные данные с этого хоста, не знаю, там изолируйте эту рабочую станцию, бейте там вредоносный процесс и так далее с EDR делаются гораздо быстрее. Вот гораздо быстрее. Угу. То есть EDR выводит, повышает существенно уровень зрелости. Но без него спокойно можно жить, как бы ну, все зависит от ваших потребностей От. Okay. А для тебя что такое XDR? То есть это. Потому что есть разные подходы. Кто-то говорит, что EDR это и есть XDR. Кто-то говорит, что XDR это всегда EDR плюс NDR. Кто-то говорит, что XDR это все варианты DR как такового. Включая Cloud Detection Response, Endpoint, Network, может быть, там Intrusion Detection. А кто-то даже говорит, уже есть Identity Detection Response. Ну, для меня XDR это скорее не продукт, да, это скорее концепция, которая при применяется в отношении разных продуктов. Ну, опять же, EDR, в моем понимании XDR, это неотъемлемый элемент XDR, потому что контроль конечных точек, ну, без него как бы никуда. Для меня, наверное, XDR это совокупность решений одного вендора, закрывающих, ну, решений по защите, там, по мониторингу, реагированию, защите от одного вендора, закрывающих разные каналы, там, сеть, Почта, конечные точки, если есть облака, там вот CVP, Cloud Work Low, Protection, объединенные неким единым оркестратором, то есть некой единой консолью, которая в себя принимает, в общем-то, срабатывание алерта от всех вот этих а, решений. Между собой их коррелируют, соответственно, результат корреляции отдельных алертов отдельных решений это какие-то новые алерты, да, которые порождаются синергией. И плюс обязательно кросс интеграция между API всех этих решений. Ну, например, там сэндбокс задетектировал в почтовом трафике какой-то файл. Этот файл в результате детонации в сендбоксе, ну, там стало понятно, что он дропает в систему какие-то исполняемые файлы. Эти исполняемые файлы идут куда-то на какие-то, не знаю, там хосты в сети интернет. Эта информация получается вот этим вот централизованным оркестратором, он тут же дает команду, там, на firewall, например, заблокировать сразу этот IP-адрес, на там, агенты EDR, на сервер EDR, добавить блокирующие правила на хэши тех файлов, которые дропались в песочнице. Вот для меня вот XDR это вот, вот это, то есть это объединение единым оркестратором решений одного вендора, закрывающих разный канал. Опять же, можно тут сейчас продискутировать про одного вендора нескольких, но вот такую взаимную интеграцию, чтобы вот это вот все хорошо работало, на решениях разных вендоров, я очень с трудом верю, что это возможно построить. Окей. А вот ты сейчас очень хорошо обрисовал XDR в такой концепции. Нужен ли CM вообще, если XDR делает все и детектит, и реагирует? Ну, опять же... X, как бы СИЕМ это наверное часть XDR. да, внутри как такового XDR в принципе есть какое-то подобие СИЕМа, которое как раз будет выполнять корреляцию вот логов, алертов от вот этих разнородных решений, вот, ну, вот на как бы выступать таким единым зонтиком, который вот обрабатывает. Ну, все, вы, все, наверное его вот не это. называют. Но это, CM. это не СИЕМка, как в классическом смысле, да, вы туда вряд ли заведете, наверное, логи как бы, каких-то других СИЕМ. Хотя есть на самом деле продукты, вот, которые класса XDR, где можно туда же заводить и логи каких-то сторонних решений. Но это скорее такая дополнительная функция, вот просто для галочки. На практике, э, ну, возможно, будут нюансы в том, как это на самом деле э, работает. Поэтому, ну, CM, давай, CM как коррелятор, вот э, он внутри xdr -а есть, но это внутренний, внутренний какой-то движок, не для внешнего пользования. А теперь, поднимаясь, немножко выше, да, ну, хорошо, там есть XDR, э, представить себе компанию, где все каналы, абсолютно все каналы, там. Веб, почта, трафик, облако, там, конечные точки, там, что-то еще, не знаю, там, индастриал и так далее, защищаются решениями одного вендора, очень сложно. Ну, такое, конечно, бывает, но обычно это все же зоопарк. Поэтому, как бы, есть XDR, но он будет закрывать какую-то часть просто инфраструктуры, остается куча других решений, которые не покрываются просто защитными решениями этого вендора, и поэтому логи с них надо собирать как-то анализировать, коррелировать, выявлять инциденты. Поэтому Сием, он нужен. Просто XDR для Сиема будет также выступать источником событий. То есть, он будет выдавать алерты в Сием, которые можно будет коррелировать с чем-то уже другим. Но по, по вашему опыту, есть заказчики в России, которые уже внедрили условно XDR, либо в процессе внедрения xdr а дают его на аутсорсинг в сторону коммерческого сока? Ну... Отдельные элементы xdr а точно, да. Ну, там, отдельно NTA, отдельно EDR, И, да. вот, как бы, вот, так, такое зонтичное накрытие вот неким единым оркестратом, ну, среди наших клиентов я, честно говоря, не вспомню. Если мы говорим про российское, да, про, да, про да. российские xdr ну, среди наших клиентов точно нет. Угу. А среди, как бы, западных, ну, там, не наших, да, зарубежных, там были, там, те клиенты, которые использовали западные решения, ну, например, там, альта да там checkpoint чек то что можно было назвать там XDR и вот и вот там альта Чекпоинт как бы для нас как источник выступали много именно не только фаерволы, да а совокупность там агентов защиты там трафика защиты почты вот, там, песочницы ну, вот, вот, такие как бы там единичные кейсы были угу. и получается что ну вот как мне видится, мы выстраиваем, ну отчасти дублирующую инфраструктуру, потому что если у меня там в моем соке есть помимо СЕМ еще СУАР с функцией там, соответственно, респонса, то он по сути своей задействует возможности XDR-овские, там IDR, там и ndr и так далее по респонсу, он же не сам как бы что-то реагирует. То есть заказчик условно переплачивает за дублирующую функцию. То есть вот для меня всегда там было определенным вопросом, как переплетаются вот эти два две ветки развития мониторинга реагирования. Сием, Сок классика, все понятно. Сием в центре, там Суар в центре, они вместе там собирают, реагируют. А тут появляется XDR, который заменяет их, но не целиком. Поэтому его надо как-то еще внедрить в Соковскую инфраструктуру. Ну, смотри, там, и да, и нет, и заменяет, и не заменяет. А вот когда я там говорил вот про эту взаимную интеграцию, и ну, когда результат работы одного решения, там триггерит реагирование реагирования в другом решении, это скорее, вот, ну, назовем так, автоматическое реагирование. Вот. А автоматическое реагирование, там, где оно есть, вот там всегда такая шкала, как бы, вот до какого предела можно делать автоматическую, это некого, некая числовая шкала, там, вероятность, назовем так. Вот до как, с какой вероят... при, при, как, при детекте с какой вероятностью, вот сейчас маленько, может, грубо и сильно упрощено я говорю, но я думаю, идея это... Ну, некие пороговые значения. Да. Вот да. эти пороги, они там будут крайне высоки. Потому что там, ну вот, когда мы говорим про автоматическое реагирование, антивирус — это же решение по автоматическому реагированию. Ну вот, я, меня всегда удивляет вопрос, а когда же будет автоматическое реагирование? Да оно уже десятилетиями есть. Антивирус — это решение, которое автоматически реагирует на базе тех правил, которые там есть. Это там просто правила с очень высоким уровнем достоверности. И то же самое, если мы говорим про XDR, вот эти вот автоматические кросс-интеграции, когда, там, не знаю... В почте что-то блокируется на основании там, результата в видеоаре, там что-то блокируется на основании результата того, что было найдено в почте. опять же там только будут работать вот правила или там, плейбуки с высокой степенью достоверности. А как, так как высокая степень достоверности всегда остается то, что ниже вот, этой, вот этого порога. И очень многие, как бы, назовем так, нехорошие, там, нелегитимные активности, они просто этого порога достигать не будут. Соответственно, это не будет тригерить вот, запуск автоматического реагирования там, в EDIAR, в XDIAR, в антивирусе и так далее. И это вот как раз та зона, для которой нужен сок, который будет, собирает события. В этих событиях смотрит срабатывание правила корреляции. Правила корреляции у вас не приводят к автоматической там, блокировке рабочей станции и так далее. То есть, на них смотрит аналитик и уже дальше принимает решение, нужно ли реагировать или нет. И он уже запускает, может запускать реагирование в том же самом идиаре, иксдиаре и так далее. Но такое реагирование по требованию, то есть, по кнопочке. там Стени файл, изолирует рабочую станцию и так далее. А ты веришь то, что возможно создать решение, Которая а, вот разовьет эту идею с а, пороговыми значениями, когда она будет не атомарные события, как антивирус ловить, а сразу выстраивать цепочку. Там килчейн от идиара от Индиара, от ФАЕРВОЛа от почты, от сендбокса выстроил цепочку и сказал, ну да, с высокой вероятностью это явно не там фалсы, а реально полез какой-то там плохой парень, давайте, соответственно, заблокируем его и на инпойнте, и так далее, и так далее. То есть, это такой XDR, но э, уже, по сути своей, полностью автоматически работающий. Ну, концепция XDR а как раз в том числе и проповедует то, что ты сказал, что вот как раз интегрируются разного рода решения, и разного рода, ну, разных продуктов защищаешь, там, различные каналы, и на базе вот их совместной работы принимается решение, нужно что-то делать или нет. Да, сейчас, возможно, там, ну, скажем так, доля того, где можно было бы отреагировать, отреагировать автоматически, она крайне низка. Ну, как раз там, в угоду осторожности, чтобы не привести к чему-то там, а, тотальному. Но, безусловно, качество этих продуктов будет расти. И это вот, вот, это, вот это вот количество ситуаций, где можно было бы сделать что-то автоматически, оно, конечно же, будет вырастать со временем, то есть, потому что вендора, там, производители этих решений, они будут в общем, делать большую работу, и они точно эту работу делают, чтобы вот, вот увеличивать это количество. Но оно никогда не дойдет до 100%, абсолютно никогда. Вот это, это утопия, то есть никогда не будет вот такого решения, которое полностью заменит, заменит человека, будет работать там, автоматически, вот просто как бы без участия там, команды аналитиков. Потому а что вот... иначе будет высокая вероятность блокировать то, что не нужно блокировать. А вот скажи, Бизон в этом плане, помимо собственно своей инфраструктуры для СОКа и помимо решения IDR движется ли в сторону там, того же самого ИНДИАРа или там НТА, как его не называй, там CDR, ну не знаю, насколько сейчас для России актуальна облачная история, но как минимум в сторону ИНДИАРа, чтобы вот добавить к энпойнтовской истории еще сетевую? Ну, смотри, у нас есть EDR. Да. У нас есть свой из диван. Это, да. собственно, есть сетевая история, в котором там... Да, помимо Ну, помимо функции мониторинга, помимо там, фу сетевого экранирования и так далее, там в том числе развивается история с uh, NTM. То есть, как uh, некая... Ну, со модуль. как модуль, да, как бы, ну, и и именно NTA, и он сейчас активно разрабатывается, безусловно, мы в эту сторону смотрим. У нас есть решение по защите почты, называется CS Cloud, Adpoint, Cloud Email Security Protection, у нас есть свой Secure DNS, там аналог там, Cisco Umbrella, который мы развиваем, то есть у нас есть там по отдельности в принципе продукты, которые закрывают разные каналы, в том числе мы смотрим как бы на облака, то есть ты говоришь в России облака не актуальны, но это не ну, так, пока да, не у, нас не Cloud, mm -hmm. у нас есть Яндекс Клауд, у нас есть Сбер Клауд, на самом деле количество клиентов там сейчас растет, потому что с железом проблемы, и ну, сейчас, по крайней мере, там у наших коллег в Сберклауде мы видим прям рост спроса да, на их ну, услуги, поэтому мы в том числе смотрим а, в идею развития EDR, а там если ты посмотришь на западных игроков, например, Краудстрайк да, и так далее, да. то у них вот… Ну, вот этот агент, не знаю, для облака, это, ну, как модуль их, их решения, то есть мы в эту же историю тоже смотрим, то есть, соответственно, mm -hmm. по отдельности, там где-то какие-то каналы мы уже закрываем, на самом деле много каналов, где-то у нас есть планы по развитию, и, естественно, мы планируем это все сверху накрывать единым оркестратором. Uh -huh. а, и каким-то движком корреляции, который будет это все взаим, между собой взаимоувязывать. Ну, просто, как бы, хочешь выжить на рынке кибербезопасности, надо, как бы, трендом uh -huh. следовать. Это, там, тренд на XDR, но он, он сейчас очевиден, и, и, как бы, являясь одним, там, из ведущих игроков, мы просто не, не можем этого не замечать. Uh -huh. Хорошо. А, давай сейчас вернемся, или даже не вернемся, по, с другой стороны посмотрим на тему соков в контексте людей. А... Достаточно старые разговоры про то, где учить аналитиков СОКа. Особенно сейчас, когда, там, наверное, основные центры, где э, их учили, они были зарубежные, санкции и так далее, они для России закрыты. Вот как сейчас э, повышать скиллы для аналитика СОКа? И как, может быть, такой провокационный вопрос, как ты относишься к тому, что... Э, будут пиратить сансовские материалы и распространять их и так далее, и вот на них обучать людей. Ну, давай их не будут пиратить, их уже давно пиратят. Начали, начали первые, это не мы, я имею в виду, не Россия, да, да как бы да, а, есть, на, на Западе, поэтому восток, да, говорить, да, что да. это будет, как бы, ну, неправильно, потому что это уже есть, и спокойно, если задаться целью, можно найти и лабы, и pdfки это то есть все, все, ну, в принципе, практически на любой санскурс как показывает, в общем-то, практика, это отвечая на вопрос про пирати Теперь, где учить? Ну, на самом деле, как бы, и закрылись, и не закрылись. Есть возможность, ну, тот же, то есть у нас, например, среди аналитиков очень популярны курсы это Offensive Security, там, OCP, OCEP, да. вот такие, вот это прям, вот, у меня, наверное, в принципе, вся, вся вторая линия, она точно с OCP, там, половина первой линии, там, тоже как бы близится где-то к этому, что половина первой линии с OCP, но есть варианты, есть возможность это сейчас покупать. Да, это как бы не совсем, там, не впрямую, но с определенной хитростью, в принципе, мы продолжаем это делать, проблем с этим нет. Стало сложнее, но сказать, что это закрылось, точно точно нельзя. Опять же помимо как бы, Sansa, да, помимо Offensive Security были и другие площадки, и, которые мы активно там использовали, например, Pentest, Pentest Academy. Вот она не закрыта пока для России. Там есть там, сложности с оплатой, ну, потому что надо ну, да. картой, но это тоже решаемо. А, но все-таки это же зарубежные все площадки. Вот веришь ли ты в то, что в Россия должна создавать свою площадку или свой стек курсов, который бы готовил российских аналитиков, может быть, потом продавал эту экспертизу в страны там, ШОС, АДКБ и так далее, но не завязаны, будучи на западные центры обучения. Я не то что верю, я считаю, что это надо делать. Ну, вот, прям надо делать. Я бы, я бы, как бы ну, сам, сам в этом тоже готов участвовать. У меня там были определенные порывы. Создавать курсы, как бы даже они начинались, уже есть какие-то наработки. К сожалению, там достаточно тяжело, особенно сейчас, совмещать с трудовой деятельностью. Но то, что в эту историю идти надо, в России у нас много специалистов в разных компаниях, то есть которые, если соберутся вместе, полностью закроют вот весь тот спектр курсов, который был там у Сенса, спокойно сделают там аналог а Offensive все. Security Lab. То есть там, там ничего сложного нет. Вопрос просто времени, выделение времени у этих специалистов. Но И я верю, что как бы, эта история будет развиваться. То есть это на самом деле это там, вот та ниша, которая вот сейчас практически, наверное, никем не занята. И сейчас, наверное, самое время как бы эту нишу занимать. Но ее должны занимать какие-то государственные структуры, типа ВУЗ, какой-то, или, там, грубо говоря, НКЦКИ или ВСТЭК должны стоять за этой инициативой. Или это должно быть комьюнити, которая не сковано никакими требованиями лицензирования, количество писсуаров в учебной аудитории и так далее, и так далее. Вот чистый контент. Комьюнити. То есть точно не государство. Это комьюнити, это специалисты, практикующие специалисты, которые работают сейчас в компаниях. Опять же, если мы посмотрим на САНС, посмотрим, кто там инструктора, кто делает эти курсы, это не какие-то специальные люди, которые только занимаются курсом. Это все люди, которые являются экспертами, они работают, у кого-то свой бизнес, кто-то там работает специалистом в крупных известных компаниях. И они находят время, как бы и участвуют в этом. И вот здесь у нас, у нас должна такая же история развиваться. Смотри, мы общались когда с Алексеем Павловым. Он в контексте разговора о работе соков и обмена информацией об угрозах, там, детектах и так далее. С одной стороны, сказал, что да, надо делиться информацией, но с другой стороны, сказал, что все-таки временами это коммерческая история, и делиться своими наработками, на которые потрачены, там, возможно, годы работы, но ну, не хочется. Вот с обучением нет ровно той же самой идеи, что я там потратил годы на то, чтобы прокачать свои скиллы, научиться там, правильно детектив, там, всякие лайфхаки, трюки и так далее, и вот я буду это отдавать куда-то. Ведь мы наверняка, как инструктора, захотим получать за эти курсы ну, зарплату, сопоставимую там с основным местом работы, и курсы сразу станут недоступными для большинства. Вот как сочетать? Ну, безусловно, курсы эти будут платными. Вот в истории, что за бесплатно это взлетит но это глупо, глупо верить, потому что как бы, время специалистов стоит дорого. И, как бы, безусловно, оно должно быть оплачено, в том числе, в части курсов. Вопрос, как бы, сколько эти курсы должны стоить, ну, наверное, точно не столько, сколько стоит Санс, да, все мы знаем, да, это сумма 5, 5 плюс тысяч долларов, там, 7 плюс тысяч долларов, тысяч, да. ну, это, в принципе, неподъемные деньги для большинства компаний в России. И, там, те, кто ездил и ходил на эти курсы, это, на самом деле, единицы в общей массе. То есть, цена там, ну, то есть, надо ну, брать реалии рынка и цену делать, как бы, реальную для этого рынка. То есть, не, не, не, не гнаться, как бы, я сейчас сделаю, как у Санса. То есть, она должна быть ниже, но она не должна быть низкой. Да? Она должна ну, Вот ты бы какой порог назвал? Примерно, порядок. Ну, не знаю, там, давай так. Пятидневный курс. Пятидневный курс, ну, 150-200 тысяч рублей. Окей. Понял. Ну, там край, скорее, там даже там вот где-то планка будет под 150. Но точно не 50 за 60, это, конечно, утопия. Сделать пятидневный курс... вот Практически там, в, в, в области анализа защищенности, форензики, реагирования, там аналитики СОК. Ты, э, ну, то есть я не готов буду за такие деньги просто работать. это угу. а также не будет готовы за, за такие деньги работать другие специалисты. Угу. То есть, это там, чуть больше ста, как бы меньше двух Окей, понял. Спасибо. И, наверное, так близко к финалу. И есть два вопроса, таких тоже э, более уже практических, в сторону э, обнаружения тех же самых угроз и так далее. Один более соковский, второй более там, в технологический. Сок не может мониторить все, то есть он должен приоритизировать свои усилия и выбрать какие-то там use cases, под которые он затачивает и аналитиков, и технологии, и детекторы, и правила и так далее. Вот как выбираются use cases у заказчика на стороне заказчика плюс-минус понятно. Он понимает свою инфраструктуру, там, возможно, у него есть модель угрозы, и он там следует ей разрабатывает эти use cases. А вот как кейсы выбираются в коммерческом соке, учитывая, что у вас там заказчиков много? То есть, есть какой-то топ-10 юзкейсов, которые ты бы сказал, вот это мы встречаем там, у 99% заказчиков. Или вот каждый вот действительно по-своему эти юзкейсы определяет? И кто вообще юзкейсы определяет, когда к вам приходит заказчик? Вы для них или они говорят, мы хотим мониторить вот это? Ну, смотри, давай я отвечу, как у нас. У нас может быть... Не может быть, да, в, в этом плане мы отличаемся от некоторых других игроков, то есть у нас заказчик не платит за, за юзкейсы, если мы не говорим сейчас про кастомную историю, то да. есть у нас нет такого, что я прихожу, там, вот к нам приходит заказчик, и мы ему, у тебя будет работать 20 правил, хочешь вот эти 30 правил, там, заплати еще там столько-то денег, хочешь больше, ну пакетов как таковых правил нет, у нас подход простой, у нас есть некая библиотека общих правил, которая ну, у нас непрерывно там, наполняется, где-то от заказчиков она наполняется. ну в плане как бы приходят заказчики с какими-то новыми источниками, с которыми мы не работали с этими источниками, разбираемся под них пишем правила. где-то эта история вообще не зависит от заказчиков, мы просто ведем непрерывную работу, да, исследуя, что сейчас в принципе происходит с ландшафтом угроз. есть библиотека правил, они бьются, то есть сейчас как бы на, давай, три части. там есть полностью кастомные правила, вот, которые разрабатываются индивидуально под конкретных заказчиков, соответственно они ну никак между заказчиками не переиспользуются. Нешали. дальше и остальное это не кастомные правила, но они побиты на две категории. Правила, которые по умолчанию у нас включены, и правила, которые, так назовем это, режим ручной, manual, да, он они у нас называются, вот, которые по умолчанию включены, логика простая. Если есть источник, который генерирует нужные события, правила будет работать. Если нет источника, правило, ну, просто не будет работать но оно по умолчанию включено, то есть просто наличие у заказчика источника остается приводит к тому, что оно начинает работать. И manual правила – это те правила, по которым мы с заказчиком работаем и общаемся, как бы нужно его включать, не нужно, если, или как бы включать везде, либо на какой-то какой кусок инфраструктуры. Соответственно, скорее определяем мы, да, потому что ну, мы являемся экспертами, там, понимаем, как ломают, как атакуют, как это выглядит в разного рода CM-системах, и остается еще вот простор для кастомных правил, где заказчик может нам диктовать какие-то ну, идеи, вот ну, как-то отмониторить какой-то внутренний процесс, бизнес-процесс, чтобы он там его последовательность там, действий, которые выполняются в системах каких-то, была вот ровно такая, как, бы, как ожидается от этого процесса. А, То есть у нас подход такой. Отключение базовых вот этих правил возможно? Конечно. Ну, как бы мы, каждое правило может быть отключено как на заказчика, как, так и на какой-то кусок инфраструктуры заказчика. Ну, вы же заказчику предоставляете перечень правил, которые у вас есть, чтобы он сказал, вот это мне надо, а вот это мне не надо. Или а, нет. То есть э вот как выглядит. См Смотрите количество вот этих правил, которые manual. Там, безусловно, с заказчиком да. ведется работа, чтобы ну, включаем, не включаем. Правила, которые э, включены условно по умолчанию. В принципе, вся база правил у нас доступна в личном кабинете клиента. Вот у нас есть прям отдельный раздел «База знаний», там есть подраздел «Правила». Там нет логики работы этих правил, то есть, как она. Просто это Название, Но название, описание, маппинг в технике, тактики майтра, маппинг в некую нашу внутреннюю таксономию, там уровни severity и confidence для этого правила, которые по умолчанию, какие-то ссылки в сети интернет на почитать, mm -hmm. о чем это правило, плюс еще отдельная визуализация, там матрица Майтра, как бы, которая раскрашена по, по этим правилам. По этой базе можно искать ее, можно фильтровать по тем атрибутам, которые есть в правилах, и оттуда заказчик может там, генерировать какие-то идеи, что может быть ему это надо отключить или наоборот задать вопрос, а почему у меня это не работает. А много таких правил? А, ну, про, как бы общая библиотека у нас насчитывает более тысячи правил за три года, которые вот у нас появились. Ну вот и наверняка же там далеко не все из них. Конечно, и заказчика. Ну, по -по понятно. там да. тысяча правил это по совокупности всех тех там, типов источников, да. которые там были, были, были ну, у, у разных заказчиков. Естественно, если мы говорим про реального заказчика, ну, у него будет там точно работать меньше, чем тысяча, потому что просто столько источников нет. Угу. Окей. И связанный вопрос касается детектов уже на уровне там, отдельных решений, там IDS, файрвола и так далее. Вот как снизить число фальсов? для э, того, чтобы повысить качество обнаружений. Ну, Есть то советы там. Ну, превыски? смотри, давай как бы там на, на, на, наша практика работает. Там Detect IDS не является для нас самостоятельной сущностью, на которую у нас аналитики начинают реагировать. Это такое же событие для... Сиема для последующей корреляции, как и события от какого-то штатного аудита операционной системы. Дальше все эти детекты просто участвуют в каких-то правилах корреляции. И есть там, ну у нас огромное, то есть есть правила корреляции, которые работают над детектами антивируса, то есть опять же детект антивируса, это тоже с точки зрения там СОКа, ну если только ты не инхаус со стерильной инфраструктурой, с точки зрения СОКа самостоятельный детектор, что антивирус, что ЭДС, это не повод начать что-то делать, да, как бы это... это такой сигнал, звоночек для каких-то правил корреляции. Ну, как бы там возвращаясь к IDS, да, вот поверх этого работают просто различные логики. Какие-то детекты IDS, а -ля, там с высоким уровнем. Доверие. Или, там, детектор IDS, характерный для взаимодействия с, там, с командными центрами. Или, там, множественные детекторы IDS, там, с одного источника. Или один и тот же детектор IDS, но для множества разных destination, -ов. ну, возможно, просто проверяет какую-то уязвимость. Это вот... И таких вот правил их очень много. Но нет, как бы, правил, которые бы атомарно детектор IDS, все, как бы, взводи, там, alert в начинаем работать. Просто в инхаусе, как бы это может быть работать да, в стерильной там, инфраструктуре, где мало что происходит в соке, в коммерческом, когда у вас там десятки сотни заказчиков, просто сотни IDS. Если вот в каждый детектор IDS будете заводить алерт для аналитика, это, ну, это нереальная история. То же самое с антивирусом. Окей. Угу. Okay. И, наверное, последний вопрос он вообще будет из совсем другой области. Вот в моей прошлой жизни у нас было два сока. В компании один для своей работы, и он был не очень презентабельный, то есть это обычные комнатки, там сидели аналитики, и все как обычно, наверное, it подразделение куда они водят гостей. И второй красивый сок для заказчиков, куда водили плазмы, там кофемашины, все красиво. Вот у вас как выстроен сок для себя, вы же себя мониторите с вашим же соком и для заказчиков, то есть есть красивая комната, куда можно привести там ситуационный зал, где там атаки летают, там глобусы всякие и так далее, и так далее, или вот у вас вот это на красивости вы не смотрите, или к заказчикам говорите, что ребята, мы за, за дело, за работу, а вот эти красивости, это там не к нам. Потому что вот есть два подхода, когда компания подступается к соку, а и там сокостроитель говорит, мне надо, чтобы начальство могло прийти и увидеть, что я вот работаю. А для этого мне нужны плазмы и все, чтобы красиво летали ракеты с материка на материк. Вот твоя точка зрения... Ну смотри, это... и моя точка зрения, и моя практика. Мы сначала построили сок... А только сейчас начинаем думать, как сделать красиво, чтобы водить экскурсии. Вот. Это правильный подход. Не надо начинать, как бы с красоты, то есть начните с сути. Как бы теперь к нам, да, ну, у нас есть комната, где висит 12 телевизоров. Вот можно привести показать. Но это не то чтобы вау, да, это там, не вызывает какого-то восторга. Это просто 12 телевизоров с разными графиками. Возможно, в будущем эту историю мы будем менять, и в том числе как бы делать какой-то какую-то комнату, да, какой-то шоурум, где будет все, все красиво, но пока как бы вот так. То есть, это точно не влияет на работу и качество услуги, это скорее больше... А заказчики вообще спрашивают вот это? Да единицы. единицы. Ну, просят, покажите нам сок, окном, показываем, там люди сидят за компьютерами, у них на стене висит 12 телевизоров. Вот. Единицы спрашивают, когда нужно произвести впечатление, у нас есть куда водить. Да, мы знаем, куда. Да, я понял. Спасибо, Таймур. Наверное, самый финальный вопрос: что ты ждешь от грядущего Сокфорума, форума, который 15-16 ноября пройдет в Москве в ЦМТ? Ну, наверное, от, как от, от каждого Сок-форума, это общение с, с коллегами, с клиентами, ну вот на, на площадке то есть, это очень важная составляющая. Без нее никуда. Если говорить о том, что мы ждем как компания, там и я, как то да, руководитель сока, ну, а мы хотим презентовать ряд наших новинок. Ну как, не презентовать, скажем так, так или иначе, упомянуть, может быть, в докладах, рассказывать там со стенда ну, о определенных изменениях в наших сервисах, в наших продуктах. Вот, и как бы для нас сок-форум форм это способ как раз, когда в одном месте собралась аудитория целевая, и до этой аудитории попытаться донести наши мысли и взгляды на рынок сквозь призму наших продуктов и сервисов. А вот если бы у тебя была возможность... Сейчас сказать, что ты ждешь, например, от регуляторов? Ты от них что-то ждешь? Вот изменений каких-то анонсов? Вот, опираясь на текущую ситуацию, которая происходит. Ну условно, не знаю, насколько там, это правильный вопрос задавать, что регулятор скажет. Сотрудники СОКа, которые там занимаются мониторингом круглосуточном режиме, освобождаются условно от мобилизации. Вот, хотелось бы видеть вот такое. Ну, такого точно не жду, потому что это от нашего государства уже и так прозвучало, да, если мы говорим про аккредитованные it компания а да. мы являемся аккредитованной IT-компанией. Честно говоря, даже, даже не думал. но ну, возможно. Ну так, с точки даже, зрения, заказчик, если мы посмотрим раз. на, на вот нашу нормативную базу, ну вот с точки зрения там, тех решений безопасности именно технических, которые, ну, которые там так или иначе ложатся в требованиях вот этих нормативных документах, ну это, скажем так, немножко прошлое, да? Там нет ничего не ни про EDR, не про XDR и так далее. Вот скорее надо как бы. Ну, хотелось бы, наверное, гармонизации там, нормативных требований с учетом ну, того, что, как бы, в принципе, рынок развивается, появляются новые решения, так или иначе эти решения там, должны появляться в виде каких-то, может быть, требований к этим решениям, либо к решениям каких-то которые проблемам, которые эти решения должны решать. Да? Вот, вот соответствие, наверное, современным реалиям ландшафта вот, решений в области безопасности. Понял, спасибо большое И у нас подошел к концу очередной выпуск Нашего свежевыжатого подкаста У меня в гостях был Таймур Хейрхабаров Компании Бизон Спасибо большое, Таймур Спасибо, Алексей Запись свежевыжитого подкаста по соком Вы можете увидеть на канале Без ТВ на Ютюбе А также в группах Авангард Медиа В ВКонтакте и в Телеграме Кроме того, подкаст вы сможете послушать на Яндекс Яндекс.Музыке